Всем привет, дорогие друзья, с вами channel И спустя долгих размышлений, советований в дискорде, так раз заходи в дискорд, ссылка будет в описании под видео, я решил все-таки пройти. Что-то речи же не понял, кто такой вообще? Вечно перебиваю, вот я не могу нормально начать. Что ты перебиваешь? Ну иди по своим делам, все, не трогай, я тебя не трогаю. Все. Спустя долгих размышлений я решил все-таки пройти полностью. Хотя бы этот пролог полностью всю неделю. Именно в, именно в этом городе. Парадайсе. именно. Это город Парадайз. Потом мы уже переедем точнее в другие города. И там будем уже творить дичь. Но сначала мы должны пройти хотя бы это, эти задания. а потом уже, А потом уже в принципе не важно. Я уже наверное не буду. Потому что уже будет другая игра у нас. Пос, посмотрю какая там будет игра. В принципе выберем. Будем уже ее проходить или обзор делать. Тоже наверное несколько. Посмотрим в принципе. А, так раз это, наверное, последнее видео в этом году. Икровое именно видео. не Ну, я не считаю именно, которое будет поздравление. Которое прямо на Новый год выйдет. 31 декабря. Еще раз повторюсь. чтобы вы не пропустили. А, я всем желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее. И мы будем начинать. Так, мы, в прошлой серии мы, получается, что брали автограф у этого какого-то шоколадного мелкого преступника, мы так э, серию называли. А сейчас мы будем получается елку получается ставить. Ну правильно, новый год все-таки. Даже в игре и у нас и в игре и вот так вот совпало хорошо. Потом что-то голосовать будем и, и, и к Бати сходим, наверное. К отцу, наверное. Ну с, святому отцу, наверное. А, да. А сначала мы за елкой выходим, потому что это самое главное. Так, а елка, блин, да что-то неудобно так. А где елка? А, ну вообще другой стороне. Все, подожди, а как я туда пройду? Погоди. А, через... Да ладно, сюдой. Охренеть. Серьезно? А мы-то я сейчас опять неправильно пойду. Блин, придется на каждую, каждый метр и на карту смотреть, чтобы я правильно пошел. А я неправильно пошел. Мне надо было направо сюда. Какой идиот, но я неправильно пошел, извиняюсь. Все, надо сюда идти. Да-да-да, я вспомнил, все. Просто давно уже не играл, неделю практически, да. И уже забыл, куда идти вообще, и все, забыл. Карту всю забыл. Причем она даже не метится почти. Ну реально, ее почти не видно. О, кстати, библиотека это горит до сих пор. Где пожарные, не понял? Сейчас вся библиотека сгорит, фонтанчик потушит, короче. Ее. Нормально. Пожарных тут не существует, короче. Нажали вот так вот. Пока она дотла не сгорит, ничего не останется. Ни никто ничего тушить не забирается. Ну, а что вы хотели? Это же это стол. Кто-то будет тушить, тут всем насрать на всех. Так. Подожди. Да ладно. Серьезно? А зачем я в зоопарк иду? Это ж зоопарк, да? Тут, по-моему, слоны. Я помню, да, да, да, тоже. Не помню, но я проходил там было Это... вывеска еще в другом месте. Да? Да? Или нет? Ой, ой, ой, -ой хана мне, ай, блин! Ух, ничего, я байзукой сейчас шмальну как. Блин, капец! А бегать-то нельзя, кстати. Просто ходить можно, а бегать нельзя. Короче, нам получается. А, ну да, так раз вот. А почему они сразу сказали, что тут ее с... зоопарк? Вот зоопарк начинается, а там не зоопарк. Там полицейский это просто полицейский э -э район. Тут полицейские только ходят и все. Ну и бандиты почему-то. Как они вместе связаны, я не понимаю. Сотрудничают, наверное. Хотя вроде хреначат друг друга, я не понимаю. Какие-то странные, конечно Копы, район вообще странный Мужик, ты не против себя заберуть Покушать Ой, ты против, да? Да, бля Ща Вот так-то, иди жарься О, готовое мясо Смотри, сейчас это мясо приготовим И можно жердя, в принципе, готовить Для мамонтов Ой, для мамонтов, для слонов Пускай им покушать будет О, смотри, видишь, сколько же мяса Вам вообще повезло Я завидую вам даже немножко <с establish noise> ну что вы сидите, бегаете туда-сюда, ходите, дышите свежим воздухом, жрете мясо. Капец. Просто не жизнь, а сказка, реально. Я бы тоже так пожил. Uh, О, да, это круто. Только не круто то, что у меня уже заканчивается еда. А то я уверен, тут какие-то... Какой-то трэш точно будет происходить. Потому что елку мне точно не так просто дадут. Типа пришел дарю вам. Да тут точно какая-то банда тусует и крышует эту елку. Я тебе отвечаю, серьезно. Так, а ну-ка. А, да. Так она прям в конце-в конце, прям. Ну. Конечно, еще не упасть без моста этого. А что нам будет? Не, нам же, наверное, не по пути, наверное, будет. А ч не по пути? Поехали, давай ой о даже не умер хорошо даже выжил вообще даже не поцарапался вот это к... мастерство я понимаю О, у вас тут еще пикник я заберу чего вы испугались я просто забрал пончики и покушаться что вы сразу пугаетесь так, на всякий случай ножницы возьму святая елка Здесь ничего себе дома. и кот валяется кстати да сиамский причем вот это да. это да. Нет, не оценит, она в прошлый раз не оценила и она настолько оскорбляет. Чего? В смысле? Он смотрит на наш любимый родитель И что по-твоему? Мы должны делать, дружище. Мы сделаем это прямо здесь. Дело. Давай предподнесем ему родитель подарок заранее. А давай не надо. Сейчас у меня он попляшет. ты орешь? А ты уже умер, ты в курсе пляж вот, поплясали, быстро Лошары! А нет, вас до кстати. Вас дохера, но вы тупые очень. Просто без мозга, кстати. У вас мозгов, кстати, уже нету. Мозги у вас валяются вместе с головой. Надо покушать. Я сейчас умру, реально. Это не шутки. Эти придурки more, могут more, меня убить. Лекарство? Так я нашел. Блин, да сколько вас тут, я не понимаю. Да я вот уже тут 20 штук поубивал. Че вы лезете и лезете, тупые тупицы? I, I Че, мне сваливать надо, да? Бля, меня они не отпустят, наверное. ханый бабай. Кот! Давай, кот, я тебе верю, давай, беги, беги, давай. Ты чё здесь заспавнился, придурочный? Бляха. Пацаны, бежите. Я вам серьезно говорю, надо вам бежать. А что ты шмаляешь? Я сказал, бежи. И не, коты, смотри, бегут, собаки. Вот это как молодцы, чемпионат тут устроили по бегу. О. Понятно. В принципе, ничего удивительного тут не происходит. Все, зачеркнули. Я выполнил. Идем теперь голосовать, наверное. Да. Теперь будем голосовать, не знаю, за кого. Э -э -э -э -э за Единую Россию или за кого? Ох ты, ёханый бабай. Ой, убили! Ничего себе! Собакин убил. Ё-моё, это не я, бляха. Вот пазли! ⁇ ханы, бабай. Бежим нахер отсюда. Что происходит-то? Я чуть не умер. Тай мялка не сюда. Я чуть не умер, ты в курсе? Юх, моё, бля. А они за елки так вообще переживают? Ну, елочку украл их. Нет, там еще 20 елок стоит. Чё, вы берите себе какую-нибудь. Че вы так, бляха, погнали за елку. Что происходит? Почему? Че? Даже не какой-то, я вашу реликвию украл. Или какую-то традицию там. Хотя мы это украл, кстати, да. Но мне она тоже нужна. Это общая елка, нигде не написано, что это ваша. Пацаны, так то давайте не канини. Пацани, не канини, давайте успокоение. Кокаини, успокоение, все будет хорошене. Во, прям в рифму. Вот так вот риф, в рифмоплет прямо ладно а ты в курсе же тут 20 деревенщин убил вы мне должны премию выписать Ты в курсе нет стоит себе и все смотрит. блях они ценят никого ничей труд не ценится уже все короче пропавшее поколение все всем насрать уже на всех а это еще нулевые были, кстати. Это не сейчас. Сейчас вообще все В смартфонах сидят своих никто даже не посмотрит. Собака за кем-то бегает и стреляет. Вообще насрать. Начнут с видео снимать. Смешно. Биз. А пошелся жопу. Уже нет убийцы. Все, я убийцу убил. Вот так вот. Будете вы ее делать. Все нету. А че он такая смотрит? А где? А нету все, я, я вашу работу уже выполнил, а вы втыкаете дальше. Ни хрена не понимаете. Сидят такие, а что делать? А что делать? А все уже поздно. Я вашу работу выполнил и деньги за вас буду получать, наверное. Потому что вы уже не заслуживаете ни премию. никакой премию, ни зарплату даже свою не заслуживают. Они нихера не делают ходят тут, блин. пожар лучше потушили, пошли бы какие-то бесполезные нпс серьезно просто бесполезные их можно вырезать просто взять секатор вот так вот чик чик и не все а замысел от них какой они не помогают народу вообще они должны помогать людям они берут и просто ходят и ничего не делают пока меня не убьют они не начнут что то делать вообще похрен тут наркоманы и алкаши какие то преступники будут ходить они будут такие э, блин ходить такие, э, что делать, а я не знаю, а может быть, я убегу, наверное, в участок, и все. Ну, конечно, они... а я должен сам разбираться, ну, конечно, да, как всегда. Ничего не меняется вообще, Так и в реальной жизни, блин. Что, здесь? Чё, не здесь голосовать? Вот, написано здесь. Что, в... в клубе? Ё-моё, ты кто такой, дядя? Не, я лучше валю отсюда. Тут заражусь какой-то хренью. Пошли вы в жопу, я не буду тут голосовать. Ну что? А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, хер. Вот, хер, вот он идет. Нет? А кто это? Это не хер? А что, а кто это? Вот, хер. Это а ты хер? О, вот я. Я лучше оружие у вас заберу, пожалуйста, начните тут дурачиться. О, oh, точно, да. Is. Какой критин придумал это. Да? Ну а кто Министерство, Депутаты там всякие. Так, а ну-ка, давайте будем отвечать. Ну, я, конечно, буду предположительно переводить. Эту я точно не могу. Ну, я по попытаюсь. Так, что-то официальный какой-то баллон. Главный... А, парадок. Аризона. О, кстати, Аризона. Себе. Электрон, майор и трусы э, голосуй кандидата актуального голосуй электрон так какого-то за электронных голосовать а это электронное голосование а почему я сюда пришел странно фил мих Сэндес майор Триасур. майор а майор именно чего мчс или там министерство обороны я не понимаю я хрен его знают ну, I can't even tell, who that'll count for. Я тоже не понимаю, что делать. с Собой согласен, абсолютно. Демократик. Там да я вообще, блин, по похренатик, что это вообще? Я буду везде голосовать. Like on да, я не знаю. Sure серьезно, что это? Вообще бред какой-то. Ну, что-то какие-то электроны. Голосовать за кого? -то. А я не знаю никого. Я, я приехал в гости сюда. Зачем мне голосовать-то? Ну, я не кибеники, пускай варенички. Да бляха, вверх! Да я вверх хотел, ну бляха, просрал опять. Ну я голосовал за кого-то, я не знаю. Слишком легко. Ну конечно, я даже не понял, что делать. Типа голосовал за кого-то, ну я не знаю. Если выбьют какого-то отморозка, это не я виноват буду. Бляха. Да я случайно, пацаны. Бляха, серьезно... Ох ты, нева. Бляха, пацаны, серьезно, случайно не хотел сюда заходить. Чисто из любопытства зашел. О, вот тут оружие. <плодил> ну, мне пришлось это сделать. Они б не отстали, серьезно. Так, давай я сохранялку сделаю, окей. Потому что мне это все не нравится. Сохранялка здесь, да. Потому что если что-то произойдет, я умру, то будет очень печально. чё ты живой? Ну ладно, не мучайся, ч ⁇ ты мучаешься. Я же таки не зверь, я добью тебя. Так, неправильно сюда идти надо, да? Я хочу посмотреть. Вроде, да? Через нашу, кстати, компанию надо будет пройти, где мы работали раньше так главное копам не попадаться Потом, О, все я уже все свободный человек я уже не не, не преступник я уже хороший э, законопослушный гражданин ну получается у нас что осталось мы кстати в быстро управились. управили за 15 минут почти что да? до 15 минут управились сейчас быстренько я выполнил и все серию будем заканчивать я буду уже монтировать и рендерить видео Кот. Мне, кстати, еще елку надо наряжать, потому что я еще не нарядил ее до сих пор. Вот сколько времени уже прошло. Сегодня уже 26 декабря я до сих пор елку не нарядил. Вот так вот. Поставил ее, но не нарядил до конца. Только начинал, что-то там приготовился, но не, не, нету времени. Я думал, что будет каникулы. А хрен-то там каникул нету. -то. Я не знаю, почему. Вот, Серьезно, каникулы должны, должны были начаться еще. С понедельника, ну какого-то хрена сказали учиться прямо уже до конца недели. Вот учитесь, давайте быстрее. К тому же вы будете экзамены писать. Ну, ладно, я учусь, в принципе, что делать. У меня выбора особо нету никакого. Я нахожу время, в принципе, свободное. Записываю. О, опять этот Мухаммед идет. Ну, ё-моё. Вот говно, ну такое, ну я не хочу так. Ты как... Кого ты собираешься убить? Коктейльчиками Молотова? давай убивай только ты ничего не получится у тебя ты уже просрал своего друга ты в курсе собаки и атаку его да за меня за что да ты неблагодарная скотина иди нахрен отсюда на меня погнал серьезно там мухаммед бежит точно за мной а ты меня хочешь убивать за что что я тебе сделал кот кот пошел в жопу я выпускаю тебя ну что ты делаешь ну я кота не брал случайно его взял пулеметчик сидит ничего себе. ё -мо. а как не пройти тогда батя я не понял ну ладно пройдем еще прошлый раз пройти ай бля он говноедовый учу вы чё, в гранату бросили вы чё охренели это вовремя я, кстати убежал пути назад уже нету короче мне придется у батюшки переночевать сегодня, наверное. Чего-то там страшное произошло, я видел. Там что-то бомбануло хорошенько так. ё -моё. а почему у меня, кстати, кровь пропадает с этих э -э секаторов? Я не понял. Почему? Опять это Аллах? Да вы че, Аллахи? Да вы задрали. Тут батюшки ходят, а не Аллахи. Вы че? Вы больше здесь не ходите. Я вас в прошлый раз убивал, убивал, убивал, убивал а все они мирные вы мирные стали вы чё подружились что ли они а, я вас я две недели вас убивал вы в курсе Чего ты чего ты меня забыл что ли я тебя убивал ты в курсе вместе с чего тут происходит а аллахи захватили все вы в курсе мусульмане мусульмане все захватили -мо, а как я к батюшке пойду? Ну, Все захватили уже, поздно. Я... Батюшку убили, короче, наверное. Ч, реально сюда? Подожди. Да. Написано к бате пройти. Ну так. Все правильно, наверное, да. Это кладбище. Ну, к могильчику надо пройти. А чё батя сразу? Не, ну батюшка хоронит, конечно, но... Локаут. Сэмпл это кто? Не знаю, тут даже даты нету, кстати. ган. Мясо, какое-то оружие, что? О, тут, кстати, есть. 1 января 2002. Зомби. Зомби-бати? Так не батя надо, зомби. У меня зомби-батя, что за бред? А че у меня батя зомби стал? Не понял. Что там молится, Я не понимаю. Батя зомби, походу мой. Нормально. Так вот мой батя, наверное. пингвин Мой пингвин батя или чё? Я не понимаю. Вот, я пришел, ну хорошо. Пис? Он дед. А, пасать на деда? Что? Ты чё, дебил что ли? Чего, блядь? Насать на... У нас своего батю мёртвого. Вы чё, дебилы что ли? Кто это составлял-то? <смех> Серьезно, бля? Что <смех> <Бля. смех> за хрень? Ой, я прям на могилку упал. Прям похоронили меня вместе с батей. <смех> Что за бред? <смех> Кто это придумывал? Пожалуйста, покажите мне этого человека. Мы сделали это прямо здесь. А здесь, похоже, безопасно. Сегодня ведь... Меня в реально заживу похоронили? Нет среда. Кто первый? Ты был первый в прошлый раз, теперь моя очередь. Эй, просыпайся. А чё делать? Я реально в гробу, ты чё С ума сошли? Деревенщины уемнулись. <звук> Все, вам пиздец. А вы чё хотели? А чё вы задумали у меня дебил? По башке получай, сами! Вырубить они меня хотели. Сюрприз. А что меня... А чего меня нарядили какого-то? Отпытки! Чего? Вы- хотели меня пытать? Я сейчас как вам попытаю, бляха менять? Ёханый баба, что я... же одежду эту видел. Я стал бомжом, нет, скорее всего скриптизёром. Я же этого стриптизёра, кстати, видел, костюм, точнее, его. Man, like Боже, this. я не могу и пойти домой, такой, я должен ходить Let's... химчистку. А зачем химчистку-то? Какой химчистку? химчистку? Тебе надо хотя бы переодеться. Ёханы бабаи... Кто я? Already. Кем я стал? Ёханы... <звы> да блин, отстаньте, мужики, вы что делаете? Я сейчас умру. Умри, мразь! Будет, ты, будешь ты на меня еще нападать? Ага, сейчас. Столетово. О, все, вам пиздец. Все, вы, все, вы прощайте с жизнью своей короткой. О, все, вам хана. Мужики, где вы? Бляха, куда они меня вообще кинули? Я не понимаю. Подвал какой-то, канализация, что это? А как я пр... А -а -а -а. запутано. Ну ладно, я пройду. Ничего не такое еще проходили. Хотя такое, наверное, не проходили действительно. Но главное, что оружие есть. Это главное. охраняйся быстрее, пожалуйста, ты сейчас умрешь. А у меня хилиться даже нечем. Я схватил свои все. У меня одно хп. Да блин, убери свою говно, говно убери. А где? У меня курилку убрали. Они мою курилку украли, в смысле? моя курилка, я не понял. Что-то там пиздишь, мне вообще надо срать. О, это мое спасение сейчас было, если что. Так, где эти придурочные? Да я их хотя убил. они один бегает где-то. Ни хрена не понимает, что делать. меня хотели в пузырьках растворить, вы в курсе? Да что? Подожди, я правильно иду вообще? Вот говно, я же говорил, что неправильно. Так, вот здесь надо сохраниться обязательно, чтобы опять не просрать все. Да, я сейвит. Главное, не врезаться, и все будет хорошо. Ну, пожалуйста, запрыгивай. Ну, о, там, нет, там ничего нет. Нажали. Какая запутанная хрень, серьезно? Вот и вы представляете? А как? Подожди. Подожди, нет, я не буду сохраняться. Вот тут с этой хрень сдулась, ну ладно. Какой бред вообще, кто это придумывал? кто телефон кому-то звонит. Don't да нет у тебя шансов, мужик. Даже не надейте. Я тебя в лесо стреляю, ты в курсе. Я в лицо ему прям стрелял, он такой сын. Здорово. Прям пули ловит лицом. -мо, почему у них тут страшно? Какой-то страшный завод. Блин, у них нету нормальных оружия, нет. Придется делать какой есть. Да как ты попадаешь мне, мразь? Шоколадная фабрика какая-то, серьезно. О, тут есть. О, нормальное оружие погнали уже. Вот, вот это другое дело. а стрелять стреляет то говна. Ну вот это нормально. Во, у меня даже чекпоинт работал. Ой, ты еханый, бабай Пи. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй да? Не понял. Не, не, не, не, не, я отказываюсь в кипяток или плыть же. Ох, ну баба, это что происходит здесь? Опять это дебилы. Да что вы спрятались тут в кукурузе? Вы думаете, я не найду вас? Да вы уже прострались? Э -э -э, прыгает, приседает. Правильно, надо, надо заниматься спортом уже. Так, а куда идти? Подожди. Так, сейчас мы обойдем? А, вон внизу эти дебилы. Так в смысле? Все. Нету больше. А нет, есть остался еще. Да сколько вас тут, я не понимаю. Да у вас тут бесконечно, что ли, тут? Точно фаб фабрика по производству деградантов? Ёхай. Да где? А, вот курилка. О, хорошо, покурил. Можно повредить. Да не, нормально. навряд ли. Все будет хорошо. Блин, да что происходит? Мне даже курилка тут не поможет, наверное. Да я просто на пролом буду идти и вс. Та тупая деревенщина, она же не понимает ничего. Какая-то деревенчина будет мне тут выкидываться. А, так это взрывается вот хрень. Нет, это ящик обычный. Мне. Да не, навряд ли мне. что тебе взрываются. Всё, ты тоже умрешь все кто тут баба теперь ты баба Та охренеть вас тут вообще сколько вас туда не понимаю их тут миллиард по моему вообще как китайцы. китайцы какие-то собрались серьезно деревенские нет даже места уже нету. Ведь серьезно, у меня последняя ячейка осталась. Бля, это посложнее сталкера будет. Чуть окул изменился Что-то мне не нравится. Надо менять точно наряд его. О! пушечка нормально. Хотя бы одного чела осталось. Лашпенд просто взял и нас на... пролошарился. А куда ты ж? Ш... А, мне сюда? подожди. О, курилка еще одна. А, тут всякая. О, это. Так тут хорошо. Ладно, он уже стох. Кислоту его бросать не буду, конечно, но ладно. А, так это же. Ой-ой-ой, гранату бросил, падла. А, сам себя подорвал. Лошара опять. Тут, конечно, одни лошары играют. Так, чё? Чё вы тут? Да ты lead. умер! Ч ты кидаешь? Гранаты. Только гранаты кидать свои можешь. А в рукопашку давай или постреляем? Давай постреляем. Папа-па-па-па-па-па. -па -па -па -па -па. Ай, бля. Все, сдох ты. Так раз ты сдох ты, да. Все правильно теперь. О, гранатки нормально возьмем. Надо короче выбираться отсюда. Мне это не нравится все честно. Что ты наблюдаешь за мной? Пошел Наблюдает он там мной такой стоит. Не будешь ты за мной наблюдать, ясно? Все, я. Well, very... well, похоже, похожие этим идиотам Я чем-то не нравлюсь Лучше держаться от них подальше Тогда я не по-моему, еще Когда я елку их не украл Они охренеть! Они преследуют меня, короче С того времени, когда я елку у них украл Охренеть! Вы понимаете, насколько Им елка эта дорогая вообще? Будто я их не, не знаю Хату отжал, я не понимаю Что? Почему они такие же? О, еще курилка Ни хрена себе буду курить туда а, Все. Окей, пошли. А куда нам идти? Так курилку хватит я себе оставлю на потом. Лав... Лавно нам чего? Лавно бляхан чего? Охренеть! А я думал, это все, а там оказалось. Ну, реально, тут оказывается на очень долгий сюжет, прям очень длинный. Блин, тут вообще реально сервисе все по 40 минут будет идти. Капец, а чё так долго-то? Машину порежу ваш. Охренеть. Вы понимаете, насколько это долго? Че, хихикаешь, нормально, ну, ну, на ну, ну, деле у меня какое-то говно. Найдет на помойку пошел. Ну не смейтесь, ну в смысле, ну я быстренько сейчас переоденусь, и будет хорошо все. Ну что так смешно ему, бляха. Сейчас тебя одену эту одежду, будешь ходить мне тут. Хихикать потом. Тебя будет хихикать, блин. Хи Хихикалку, сейчас оторву и все. Надоел. Ну я откуда знаю деревенщин такие деревенщины, деревенщины какие-то охреневшие. Взяли, блин. С ума все подходили и блин. Ну, как воняет. А чё воняет? Наверное, ну, она чистая, ну смысл. <смех> <смех> Ты будешь тоже ржать? Вот нормальный мужик хотя бы не ржет. Единственный адекватный мужик. Больше тут нет никаких. Другие либо, которые меня хотят убить, либо хихикуют. Все, вот два типа. А вот это третий тип, который нормальный, адекватный. Почти их нет, так что я не знаю. Это очень редкий тип такой... Просто таких не найти почти Либо это знакомый мой Либо Либо да Потому что даже Дожеко будет хихикать, да? Hey, не, ему вообще настраивать. Какой парад? Какой урод? в смысле, нормально, что такое? Какой парад, вы ч, охренели все? Я иду, короче, переодеваться Все, хватит Почему меня никто не может на машине забрать? Хихикает ну, ну зато хотя бы убивать меня не будет Пускай хихикает. Пускай смеются хоть до усрачки. А мне главное, чтобы меня никто не трогал, и я дошел домой с себя спокойно. Какая мне разница вообще? А, кстати, я только сейчас заметил, что у меня шипы. Э, возле здоровья, возле... Этой хрени были. Реально. Возле карты. А что у меня шипы? Какие-то появились. Что за бред? Это как-то тоже к моей одежде относится, да? Подожди. Не сюда? А ну вроде тут химчистка была, я помню. <смех> ты будешь тоже меняться, да? <смех> так, букер. Простор. Не, мне дальше надо. Ой-то. Чего? Все, ты сдох. <смех> Бляха, деревенщины тюремы, меня будет время убивать ну аху ох, нет, раньше убивали меня короче эти противники игр теперь деревенщины а я, кстати, в другую сторону пошел молодец вечно всю жизнь кто-то хочет убить либо деревенщины либо либо да вот эти вот придурочный а че орёт он ну, посмеялся и ушел себе ну чё ты горешь ну что я вам плохого сделал? Я же ничего не делал, плохого. Я ж просто иду с э, кустарниками и все. Какая разница? Ч сразу. Бляха, да где эта чертова э, передевалка? Мне уже надоело, мне весь город уже рожет надо мной. что то наркоман. Для мусорных. О, а ты бомж так раз, да. Так, давайте быстренько мою одежду возвращайте, пожалуйста. Мне уже не нравится. Hi. Так хватит заржать, тогда мне одежду, пожалуйста. I'm Давай деньги мне. Clothes. А чё денег так мало? Да деньги украли мы. Как недостаточно? Окей, okay, окей, okay, недостаточно, значит. Ну я виноват, я что, виноват, что мне эти деньги отобрали, эти придурки? Так, сейчас быстренько отобьем деньги все. Наркоманы деньги их много, наверное. Сейчас мы деньги эти возьмем. Да не проблема. Жерня я убил. Смотри, деньги Вот 47, смотри. Все. Офигенец. Они все равно меня задолбали, меня убивали в прошлый раз. Все, 40. а почему 47-то, ну? достаточно надеюсь денег Hi there. давай день давай мне одежду как это нет денег то в смысле там да он угорает надо мной или чё как нет денег то и чё банка грабить сейчас пойти но у меня нету времени на банк грабить у меня и так уже серия затянулась в край куда дальше то ну? ну там были вроде у этого босса деньги но ну, еще приду к нему и ограблю его. Пошел жопа. Деньги давай. Да че 72 долго. Че такие бомжи все, да, я не понимаю. Бля, весь город уже завалил. Где деньги-то, ну. Давайте деньги быстро мне. Чем магазин игр приду. Ой, еще эти вооруженный. Пошел нахрен, деньги давай. Деньги. Где деньги? В смысле? Касса пустая, почему? Не отбили что ли? Вы играю, вы играю в игровых автоматах. Деньги давай. Так, ну по 5 долларов я буду неделю собирать, наверное. Я даже не знаю, какую мне сумму нужно собрать. Вот мне вообще 10 тысяч нужно. Нет, бомжи все. Мне придется всех хреначить. Во, стриптизера 200 долларов. Ни хрена себе. Ух ты, еханый бабай. Серьезно, 200 долларов. Все, я все деньги свои отбил. все, я молодец. Like ч ⁇ дерьмово, нормально ты вообще-то деньги все отбил. Ты в курсе, молодец. Все, давай мне костюм быстро, я тебя сейчас завалю нахрен. Ой, ты ч ⁇ на него он 100 долларов какая-то хрень стоит оружие не убивают людей я убиваю next я его сейчас тоже убью all. сейчас а что в следующем все мы закончили тебе хана я с... <клышко> деньги отдал мне быстро <клышко> чего а -а -а какая штука я не понимаю о чем он о чем он говорит вообще так я выполнил все, правильно, все, я молодец, все, я выполнил, я иду домой. Да, голтухом он сам сказал, я его видели, видеть слышали, да? Он сам сказал голтухом, все, я пошел. Не надо говорить, что я что-то выдумал, все, он сам сказал голтухом, все, спокойно не оря, ничего. Голтухом, все, и будет четверг, тюрьзы, тюрьзы, да уже будет на след... в следующем году серия и уже наверное на рождество не не на рождество перед Рождеством где-то вот так вот где-то промежутки мой ты на Рождество даже рождественская елка мне не термится на родители она досталась мне очень дешево как сейчас июля, смотрите июль здесь okay. что ты проголосал сегодня и твои выборы изменят будущее okay. ты хочешь сказать чего? Я спросил, я спросил у нее него... у нас есть пиво меня, дико мучать Жажда после сегодняшнего дня. Пиво, так по-моему только хуже будет после пива. Ты еще больше захочешь пить. Я не уверен, что пиво поможет, конечно. Я вообще против алкоголя, конечно, но в принципе это его выбор. Он в принципе взрослый сам решает. Все. Будем заканчивать. Ну сейчас посмотрим, чем мы сейчас будем выполнять в следующей серии. Хм, Эти сорняки становятся все выше и выше. Против них нужно эффективное средство. Так, посмотрим. Хм, Ага. Ах, короче, самая крутая игрушка в этом году. Надеюсь, их еще не всех разобрали. Хм. Ох. И биф, бифштексы для барбекю друзей-психопатов. Так, и где это? Похоже, мне придется идти вот сюда. Так как все машины в этом городе, похоже, не больше, чем взрывающие, в фотографии, я даже не успеваю... Это читать, бляха! Так, посмотрим. Ага, я готов. Давай вперёд. Что-то слишком много текста, я не успеваю читать, реально. Рэп читать они сильно умею. Вот, вот, кстати, больше. Раз, два, три, четыре. Уже четыре задания. Ничего себе, прогресс. Да какой, короче, я даже не знаю, кто это. У мэра какого-то. Какая игрушечная компания? Усталый циник. Ценник? Ну, ценник тоже уже устал висеть. Никто не покупает. Ну, короче, все, будем заканчивать на этом. Если вам видео понравилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы поддержать меня и дать мне мотивацию снимать новые видео чаще и качественнее. А, все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Заходите, гляньте, покупайте. Я всем желаю удачи, новогоднего настроения. И увидимся в следующих сериях, в следующем году, ну и, и, конечно же, в поздоровление, а потом уже в следующий году. В следующих игровых видео, уже в следующем году, так раз, да. Все. Всем пока-пока.